Здравствуйте, вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и тема нашей сегодняшней встречи это разворот урана который происходит у нас в этом месяце 25 числа 25 августа это значит что нас ожидает неделя стационарного урана это период когда мы очень интенсивно ощущаем энергии данной планеты к слову, уран будет ретроградным после этого разворота вплоть до 23 января. И, конечно же, за этот продолжительный период времени он будет очень интенсивно влиять на множество земных процессов. Мы с вами будем это ощущать. И вот на эту тему и поговорим сегодня. В первую очередь хочу напомнить, что не так давно, в конце июля месяца, было соединение северного узла и урана. Там еще Марс рядом проходил. Я даже снимала на эту тему отдельное видео предупреждение, которое, к слову, многим пригодилось. И сейчас важно сказать, что с 4 по 15 декабря будет повторение аспекта соединения восходящего узла и урана. Поэтому некоторые события, которые происходили как в мире, так и индивидуально у каждого из нас в конце июля месяца, они могут иметь свое повторение именно в декабре на повторном соединении. Так как Уран является высшей планетой, то его влияние ощущают абсолютно все. Зачастую происходит это по той причине, что... Он э, влияет на общие мировые процессы, и в данном случае он находится в знаке телец, и, соответственно, в первую очередь э, его ретроградность может затрагивать темы народных волнений, возмущений, протестов, которые связаны с ценами на энергоресурсы, которые связаны с э, финансовыми вопросами, криптовалютами. Э, Вообще, ценообразование — это тот период времени, когда люди могут быть возмущены определенными изменениями в экономике и своим финансовым положением. В целом, важно сказать, что Уран — это планета перемен, это планета очень стремительная, требующая обновлений даже будучи ретроградным уран не меняет своих принципов поэтому он также будет работать в этом направлении и соответственно он не любит людей медлительных нерешительных которые видят что вот перемены уже на пороге но не открывает дверь не хочет эти перемены впустить в свою жизнь он не любит людей которые долго решаются на какие-то перемены, порой э, возникает ситуация, когда уже в принципе и поздно принимать какое-то решение, но в то же время он также не любит необдуманных поступков и шагов э, в неизвестность, поэтому важно соблюдать э, баланс, тем более что уран находится в таком земном все-таки знаке и часто затрагивает перемены, которые касаются нашего кошелька и имущества. Поэтому однозначно нужно все взвешивать и, конечно же, принимать решение быстро, исходя из ситуации, возможностей не медлить и не топтаться на месте. Но так как Уран все-таки будет ретроградным, поэтому нотку вот чего-то прошлого да, он может с собой принести. Скорее всего, это те темы и задачи, которые нам предстоит доделать, решить или усовершенствоваться в каком-то вопросе. Давайте разберем подробнее на примере. Это может быть ситуация, когда вы возвращаетесь к прошлому проекту, который вы начали ранее. Но в отличие от того периода времени, у вас сейчас уже есть новое видение. Вы уже понимаете, как именно нужно работать с этим проектом, как именно нужно распределять свои усилия для того, чтобы получить результат. То есть вы вроде как все делаете по-новому, но все же вы имеете определенный опыт прошлых ошибок и их учитываете. Это может быть период, когда вы будете увлечены новыми технологиями. Вот Уран ⁇ это планета, связанная с техникой, поэтому... Если вы ощущали, что нужно изучить какое-то направление новое для себя, изучить какой-то вид техники, то это хорошее время, чтобы наконец к этому приступить. Может быть и ситуация, что вы занимались каким-то проектом, и он не завершен на данный момент времени, в таком случае... Вы почувствуете новые творческие идеи и можете таким образом поставить точку в этом проекте, извлечь из него определенную для себя пользу, выгоду и таким образом освободить место для чего-то нового. Это хороший период для того, чтобы проанализировать свои финансовые возможности и по-другому подходить к решению материальных вопросов, так как вы можете обнаружить целый ряд ошибок. И уже с учетом своего опыта вы будете по-другому выстраивать свое поведение. Это тот период времени, когда вы можете подключать новых людей в свои проекты. Так как Уран это планета коллективная, это планета единомышленников. Поэтому часто энергии данной планеты усиливаются, когда вы делаете что-то не в одиночку, а совместно с другими людьми. Поэтому период исключительно благоприятный для того, чтобы искать команду, набирать новых людей. Особенно если ранее вы, например, хотели делать все сам, но сейчас понимаете, что в этом есть необходимость. То есть опять-таки с учетом прошлых ошибок. Это м -м, прекрасное время, чтобы составлять планы на будущее с корректировкой. Да? С учетом того, что произошли определенные вот, перемены и нужно некоторые планы корректировать. Уран это планета будущего, поэтому эта планета дает энергию на те перемены, которые позволяют нам идти вперед, шагнуть вперед, порой даже совершить квантовый скачок вперед, лишь бы не сидеть на месте и не быть в таком болотце, в котором уже... Нет возможностей для личного развития. Так как Уран ретроградный, то от него такие веет опытом, и поэтому вы можете даже что-то новое совершать, но то и дело будете видеть свои ошибки. То есть, вы выполните какую-то задачу, будете видеть определенные недочеты. Вот это можно было сделать лучше, вот это было сделано неправильно. Не пугайтесь этого эффекта. На самом деле это очень полезный дар, который может предоставить уран каждому из нас в период своей ретроградности. Поэтому учитывайте данные ошибки и не допускайте их в будущем. К слову, многие боятся данную планету, считают, что она может выступать вредителями. Это действительно так, я это не отрицаю. Давайте мы с вами поговорим о том... Что же нужно делать, чтобы данная планета не вредила? Я уже частично упоминала об этом. В первую очередь не стоит сопротивляться переменам и проявлять медлительность в тех ситуациях, которые вот, буквально требуют от вас решительности и незамедлительных действий. Во-вторых, это период, когда не стоит бояться чего-то нового, не стоит бояться проявлять неординарность в каком-то вопросе. Если вы видите, что из раза в раз что-то идет не так, то не бойтесь менять схему своих действий, схему поведения. Не бойтесь делать что-то совершенно иначе. Уран обычно одобряет абсолютно такие новые подходы, поэтому он может подталкивать вас к тому, чтобы как раз-таки наконец-то выйти за рамки определенного шаблона, который мешает вам развиваться. Итак, давайте с вами подытожим, что рекомендуется делать в этот период. В первую очередь проявлять смелость и решительность, когда речь идет о каких-то переменах, которые, в принципе, вы понимаете, неизбежны. Во-вторых, не мешало бы планировать путешествие в те места, которые вас могут взбодрить, дать новые свежие идеи. Причем очень хорошо по урану формировать компанию людей, с которыми вам комфортно, и совместно с ними отправляться в поездку. Третий очень важный момент, что если вы приступаете к новому заданию, новой задаче, у вас обязательно должен быть план действий на руках. То есть помним, что уран является выше октавой Меркурия, и поэтому он очень сильно привязан к четкости. И несмотря на свою вот спонтанность, он все равно очень сильно привязан как раз таки к логике. Поэтому логическая цепочка должна обязательно быть в ваших действиях, и вы должны ее соблюдать. Еще важная тема часто спрашиваете, боитесь, это тема отношений и уран, что уран рвет отношения, уран приводит к скандалам, разрывам. А на самом деле хочу сказать, что именно уран ретроградный более мягко себя проявляет в контексте вот таких ситуаций, так как он все-таки возвращается уже в те градусы, в которых был ранее. Поэтому если и происходит разрыв отношений, то это скорее всего имеет историю, это имеет какую-то подоплеку. То есть это не эмоциональное решение а уже что-то было ранее то что вас задело и сейчас вы именно таким образом можете поступить принять решение разорвать отношения или общение с этим человеком но опять-таки спешка даже в этом случае не является хорошей идеей поэтому как бы там ни было если вот в отношениях происходит определенный разлад нужно давать время на то, чтобы хорошенько все взвесить и обдумать досконально этот вопрос. В целом, повторюсь, уран, будучи ретроградным, больше рвет там, где тонко. Вот. Он не создает какие-то принципиально новые ситуации, которые могут повредить вашему браку или сотрудничеству с другим человеком. И напоследок хочу обсудить два самых важных аспекта которые будет делать уран в период своей ретроградности о первом мы уже упоминали это соединение урана и северного узла которое произойдет в декабре 22 года это аспект кризиса ресурсов и финансов и это аспект который по времени связан с концом июля 22 -го года и это тот период когда нужно будет быстро реагировать на события которые будут возникать в вашей жизни на определенные вызовы и второй очень важный аспект он будет иметь длительное влияние буквально с августа по декабрь 22 -го года это квадратура урана и сатурна это очень важный аспект Интересно то, что он влиял на нас целый прошлый год. И уже в этом году, в 22-м, скорее всего, мы проживаем такие остаточные явления этого аспекта. Он доделывает то, что не доделал ранее. Конечно, он по большей части связан с темой работы, трудоустройства. Хочу сказать, что на моем канале был огромный большой выпуск на эту тему. В прошлом году, возможно, некоторые из вас уже видели этот ролик, возможно, кто-то пропустил. Я обязательно оставлю ссылку внизу под этим видео. Если вы не видели, что дает эта квадратура и что она забирает, то обязательно посмотрите. Уверена, будет вам полезно возобновить в памяти эту информацию ну или увидеть это впервые и взять на заметку. Ну, пока что с вами прощаюсь. <смех> Пишите в комментариях, какие темы ждете. Я помню видео о Плутоне, о котором вам обещала. Видела, что много запросов именно о том, как Плутон будет влиять на каждый отдельный знак Зодиака. Поэтому, скорее всего, следующее видео выйдет именно на эту тему. Так что до скорых новых встреч. Всем пока-пока.